Сорт острого перца Хабанера заури. Этот перчик относится к виду капсиумчины. Это один из самых высокоурожайных сортов Хабанера. Посмотрите, какое количество перца у него. Гляньте. все, все усыпано. Он висит целыми пачками. Сейчас листочек уберу. Посмотрите. Смотрите, как он, какими пучками. Вот созревает он от зеленого цвета сначала темно-зеленый потом светло-зеленый потом, вот видите, как он переходит с зеленого на красный Нет, сначала с зеленого на оранжевый потом с оранжевого на красный очень вкусный перец фруктовый аромат и с такой небольшой пряной ноткой вот такие вот красавцы, ребята Высота такого перчика от 50 до 70 сантиметров. Если вы выращиваете у себя на подоконнике, этот перец незаменимый для вас. Такой кустик может нести до 200, в некоторых случаях и до 300 перчин. Это не то, что вы, например, выращиваете 1-2-3 перчинки. Этот перец всегда будет радовать вас большими урожаями. Срок созревания такого перца 85 дней. Это ранний сорт хабанера. Острота у него от 50 до 100 тысяч. Конечно, не такой, к примеру, как красный хабанера или хабанера рецавина. Ну, компенсирует вам остроту его урожай. Посмотрите, какое количество. Вот у меня здесь рядочки, рядочке вот капельная лента лежит. Я под капельной лентой. У меня здесь 18 кустиков. Вот 18 кустиков перчика. Перец просто супер. Смотрите, Смотрите сколько он вяжет, ребята. Просто невероятное количество перца просто суперские если у вас такого нет вы можете закатать у нас и он будет радовать вас круглый год таким урожаем этот перец многолетний его можно выращивать как в открытом грунте также можете выращивать его в теплице у себя на подоконнике на подоконнике высота у него будет где предел 50 сантиметров вот он видите у меня палка привязана потому что он падает падает от такого количества плодов и вот, смотрите, второе у меня тоже такое же точно. Вот палка привязана. Почему? Потому что все это рушится. Вот. Так что, ребята, бесподобный сорт. Если вы будете делать себе соусы, пусть он не супер-супер острый, ну, мне кажется, таким количеством можно сделать литр 3-4 соуса с одного кустика. Так что, сорт просто идеальный. Если вам такой перчик понравился, вы можете купить его у нас. Ссылочку на каталог семян вы можете найти под этим видео, в верхней строке комментариев, так что можете заказать семена перцев, семена томатов, соусы, ну и можете найти все там. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.